Всем привет дорогие друзья, с вами Влад, Игра Force Game и Red Soft Force. Всем привет. И сегодня мы продолжаем проходить Minecraft. Апгрейдинг! Уж третий портал появился! Да. да, сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, а кто не кушает, что-то взять, себе, покушать, там чаек кофе с печеньками там за Так, еду мы на дыбыли, у каждого есть свои еда, что вещи. У нас на надо... Мне здесь? не хватает только нагрудника и все. Надо будет зачароваться. Пошли искать теперь. А, у меня 13 огненного порошка! Да, после всего. Вот, его вот этого, как раз таки. Пошли ват, да. да нет. Я дебил, у меня, кажется, в руках 13 огненного порошка. А где наша вся еда? На еду. сейчас идти тушенка есть у меня копнемка <г� _> да и это тоже есть а здесь он сломался папа блин опять то да не убить его надо это, типа. один этот не поставил еще. Я знаю, у меня один как раз есть. О, я уже Это Дайте. Дайте Все. хилимся у меня есть лук Мужики? на лук Мужики. на лук и стрял да ладно я жру золотое яблоко и ахдуш Ах а я золотого... луки не взял да, все, копаем блоки! Ну все. Ку нафиг я его так разрушил. Копаем, копаем. Теперь мы должны все копать. Копаем 10 лет. Там. я можно было конечно подготовиться ну, заранее, но знаете, подготавливаться это не для нас, да? Я ну да. Понимаю. Ну всех оно надо как А говорить. зачем, правильно? Не надо вообще подготавливать. Всё с первого раза. Как говорится, сейчас будет мясо. Свежий кабанчик. Каблее. Свежий кабанчик. А ты мог там? вещи там ты мог там блоков взять ну, там меч лежит. В... А, нет, не в обычном меч. мире поздно да, блин, там вещи лежат в этой фигне он, я там сразу минус 30 капец он исчезает все накопал блоков все свежий кабанчик нет только стак свежий кабанчик ты, сука, п... Поехали! Приехали. Сидер по Майнкрафту, поехали! Повезло, повезло. Не повезло, сейчас бью. Главное просто. Ой, ой, ой повезло, повезло! Ой-ой-ой, не повезло, не повезло. О, чел, у меня столкнул на три! Да с меня вот мои все свежие кабачки свежие так, я стоп. просто в землю закопаюсь эй лови аптечку Я беру золотое яблоко и погнал! Ой-яй, а ой-ей, а а в смысле, да я просто стою! Погнали! Сидран по Майнкрафту! Поехали! Да я сейчас опять все присрал! Где теперь все эти вещи? Они фиг где, блин? Придется плюю рукой убивать. Рукой, рукой ломаем вс. А -а -а. Капец, тут же все. Жопу пососи! Есть! У меня получается, моя тактика получается! Я не смотрю на вас. Тут дракон не убивает. Че? Это что? Кругу иди, на другую пашню иди. Да не, я Прикол в том, что у меня нет блоков. А, нет, еды, нет такая земля бля? а прикол в том что у меня нету блоков я тоже ну, в Father, нету не победишь? <г participar> он там это Так, я беру куча блоков. Да блин Да. И пошел в педра. <связь> Серьзно, а там вечер, кстати, на высоте герблю это делать. Так вот я забыл, что эта фигня взрывается и вс, ахана. Блин, а я прям перед ней взорвал ну просто офигенно. А это вечи чай. МЫИ! Ну вон они. <связь> <пал>. <связь> блин, да что за фигня? Где мои вещи? Подайте мои вещи, дебилы. А просто вещи все валяются, там чисто сердце. У меня тоже все. Все, всё, у меня есть тактика. Нет, было... а, типа... А, типа, бахтей. бахтей. Или нет? Так, я погнал, я взял немного. А, нет, не с... а у меня очень много блоков, короче. Я, я взял все-таки много. Может... Придется копать блоки, чтобы туда идти. Я упал опять. Опять. Я беру еще блоков. Я опять основа. Нет! Слова? Да смотри, ты сломано? Ну, да, а ты что, я два? Все сломано. Блин, Сколько ты... мы уже сломали? Е2. Я два. Я пош... а, а, пош... а я пош... Нет. Я и сломал, не знаю ничего. Короче, честно с. все друг Так да, сломал. Я да. Ты да, сломал, в смысле? Вс. Вс. Теперь вс. Так я настроил чанки, я теперь настроил, я теперь. ты чанка. Ноль чанка. Мы там кто-то у меня все, я теперь все вижу, конечно. У меня был один Чанг по а, На меня садились. Так ты. А, скажи, где еще? А, вот жену сломана один с ним дело совсем смотри какая у меня тактика <свист> смысл он был ладно тёщь, тёщь. Я писал огромный. А, я нуждаюсь в А, я тут. Я, я, я, я, огромный блок. я, я, я, я, я, я, я, я, сломал я, один. А там блоки что коротке. А чьи-то блоки там валяются? Это мои. Нет, на, прям на крыш, прям на этой фигне. Там тропинка еще простые. Вверх. Ой, вижу прям много блоков. Мама я опять не умерел. А, так ты подобрал еще мои тоже? Не, здесь мои не только. Я все, ну, мой меч. Я, я вот, то, я где, короче, упал рядом здесь. А, он ну, Все, его надо атаковать. О, ману, ману, ману. А, где ты? Атакумба. Так мы еще не все уничтожили. Смотри, его Сейчас будет прилетать. Демува, демува. Меч, пожалуйста. Меч, меч, плиз. Да. На. И в не пизд плиз. Куда? Я хочу пиццу Мазарыла. А, на меня сагались. На меня тоже. Смотри, что я делаю! Нет, нет, нет. Пойшло, повезло! Где да. мне я полтора хтошки закрываю. Мне не нравится! Выключи салпад. Чрт, меня победи! а ты по меня есть? я не знаю, из вас. нет может мне дать немного блоков я построюсь? у меня нет блоков, у меня есть много да блин давай копать не, не, -не подожди, Чем? смотри, смотри, смотри Подожди. Нас вот отсюда, вроде, берешь вот так вот. На, штат. О, встал. У почти встал. Я копаю. Я тоже мне иду. Это, кстати, был убые блоки, да? Там где-то и взорвался. Да блин. Более. Твои? Реально? Какое они арду идут? Да, в смысле, я не могу скопаться, ничего я не могу сделать. Какие дебилы меня там? То есть, дорогой. Ну и эти тоже. Как бы посмотрите на меня. Не могу. Я вдох. Смотрите, куда меня откинул. Я видел, как ты приземлился. Я А Где? Я еще не понял, куда я упал. Я их. А, вы я нашла в этом место. А, я тоже все. Все. Где -то, где -то, где -то. О, можно Так, мы. А, нет, может... Когда мы а -а -а. вообще убил ее, он будет. О, дочь, Ирина, дочь. О, о. Надо короче стрелы! стрелы! Да ладно. Смотрите, какой я снайпер! Так, я полетел куда-то туда. Я снайпер. Попал! Стрелу. Почему ты стрелять умеешь, я умею. Я стрелы блин ловлю. Тут просто столько стрел. Да я, короче, их тут собираю пока. Я попал. Так, вот еще. У меня уже четыре стрелы. Пять. Да, блин, блин, не могу. Попал. Так, вот еще одна стрела. Я, короче, я... напр... я просто наперед. Да ладно, блин. Где так легче. отвлением я, я. <смех> все дайте мне все стрелы у меня стрелы заканчиваются. я ловлю тут пытаюсь а как я могу им их, тебе дать не я говорю что он собирает стрелы <смех> я ему уже там ряд ну около 20 дал О, у меня как раз примерно что чё стрела это что стрела, чё стрела? У меня сейчас э, 7, 8. 1, 3. 12. Потом. А -а -а. Так. Вс ⁇ собрал. Так, вот еще одна. Дост... Опа, опа. Я а пока... это что? Я пока соберу тво ⁇ Вс ⁇ давайте добить его. Там у него три хпашечки. Сейчас сейчас да, офигенно я еще сдох Офигенно просто укил и сдох Я умер Я все тут собираю Я немножечко умер Не надо стой Да я вообще как пропустить титра Она из кейт может Ага. 난... Все, можем ливать. Ой. Я пытаюсь опять в Ender портал. Project, там, типа, загрузится. А где майкерка? В смысле? Попробуем поднять. Опять! Ну ладно. А <пях passive> ah, я не могу. <с continuous> Смог. Таа, блин, да что я смог. Да блин, а да ч я ещё... Блин. Я опять пропукала. Кирки нету. Да, я, я кирку должен найти. Я хочу, найти. хочу скинуть портал. <с contrib> Хорошо скину. Ебаная кирка. А, упал. Давай, давай. Давай, давай. Повезло, повезло. сундуки случился. Давайте-ка под дроком платформу пускаем и посмотрим, что там... А, типа этот сколько там упадет ага, давай, я сделаю это а это надо консоль команд делать все вот теперь можно я зажог, он зажег смотрите какая красота тут вода только осталась а... я которая потекала. а где вещи? вообще ничего нет Вон вещи. Блок не А сейчас так бесконечно ломать это. Надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите -то таких видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока. Пока-пока.